Здравствуйте, меня зовут Елена Цыганок, агентство горящих путевок Тур Бонжур. Сегодня мой хит-парад будет для тех, кто хочет не только в Испании отдохнуть на пляже, а по, по максимуму воспользоваться всеми услугами отеля Порта на, Вентура. На территории парка развлечения Порта Вентура, который находится в регионе Коста Дорадо в городке Салоу, находится четыре отеля. И сегодня будут мои предложения по одному из них, который самый э, ближний, самый отель, который имеет доступ к всем развлечениям. Так и называется Порт-Авентюра. Отель сделан в стиле средиземноморской деревушки. Вот, и предлагает разные типы номеров. Я сейчас буду предлагать вам стандартный номер. Вылет будет 20 августа. Если вы будете лететь на питание завтраки, это по стоимости будет на одного человека на неделю 855 евро. Если вы захотите выбрать питание завтрак-ужин, это будет по стоимости 905 евро. И если это будет трехразовое питание, завтрак, обед и ужин, это будет 976 евро. Очень выгодное предложение, если все-таки полетите на завтрак, ужин или завтрак, обед, ужин, небольшая разница с питанием завтраки и, и вы будете очень, э, в доступности к самому парку развлечений и э, к аквазоне, э, не будете тратить на это время и можно максимально провести там время. Если э, вы все же хотите отдохнуть на пляже и при этом иметь возможность недалеко съездить э, в парк Авентюра, то можно выбрать отдых на побережье в отеле КАЛИПСА отель э, Три звезды с питанием завтраки, ужины, вылет 24 августа из Кима. Ивана Семнача с питанием завтрак ужин это 525 евро с человека. Вот. вот такие предложения. И если вы хотите узнать больше о развлечениях парка Вентюра и узнать мои впечатления об этом отеле, смотрите э, видео по ссылке. Лена Цыганок, агентство горящих путевок, Турбанжор.